Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на кубе. Всем респект, братва, с вами Родер 120 Гигабайт. И сегодня мы подводим итоги, наконец, конкурса, к мы разыгрывали два Steam-ключа совместно с альянсом Bill on Play с item willofbundles.ru. Если честно, братва, я просто в шоке от количества комментариев, которые вы оставили. Я вообще просто вам выражаю дичайший респект. Практически 300 комментариев. Такого я, если честно, не ожидал. Блин, всем, кто принял участие в этом конкурсе, просто жесточайший респект выражаю. Блин, братва, это просто охуенно. Я просто в шоке, если честно. Не ожидал такого, такой активности. Вот, Но, к сожалению, надо заканчивать конкурс, надо подводить итоги, надо награждать победителя. Такие вот дела, братва. Что ж, я... Сразу скажу, желаю удачи абсолютно всем, хочу наградить огромное количество э, чуваков, но, к сожалению, нету такой возможности. Поэтому победитель у нас будет все-таки один. Э, но ну, я хотел бы перед тем, как мы начнем, э, собственно, разыгрывать среди комментариев э, ключик на э, игрушку Player Battle Battlegrounds, выделить несколько комментариев, которые мне понравились больше всего, которые, от которых я просто усался, они очень клевые. Uh, прежде всего, вот Андрюха Пронин, мой очень активный подписчик Супер, респект тебе, чувак Пишет, я ненавижу эту игру, я ненавижу тебя, мародер Мне просто ссать, охота от ржаки Давай, чувак, делай вещи Респект тебе, Андрюха, ты у меня самый, наверное, активный подписчик Братан, желаю тебе искренней удачи Очень понравился комментарий э -э -э вот Юрий Селюгин пишет Uh, мне нравится эта игра тем, что после отъеба моих мозгов моим ебанутым начальником, которые, которая отсосала задолженность у другого начальника, что повыше и, и, и ее был, причем в реале соснула, придя домой, она еще вполне, uh, я еще вполне могу словить семейных пиздюлей от жены за какой-нибудь хуйни и немного нарваться на гундеж обезьяны тещи. Но все в закон, включив игру, зайдя в дискорд с товарищем, я забываю обо всем uh, о бытовых невзгодах, минетчицах на работе, да и больше забываю про всяких... Гидропидеров в моей жизни Расслабляюсь, короче, конкурс это хорошо Всем удачи, Юра вообще Респектит комментарий, очень порадовал У меня друзья тоже все очень смеялись над этим комментом Просто показывали, говорит, бля, чувак, вообще Обязательно его прочти, когда будешь итоги э, подводить так, э, Игорь Бородин, восслаблю тебе солнце за победу, люблю поржать э, в игре, расслабиться, улететь, отдохнуть и устать, дешевый наркотик для бедных, это уж точно, эта игра просто настоящий наркотик, постскриптум эм, неплохой ролик, явно позитивный парниш, далеко пойдешь, огромное тебе спасибо за такой постскриптум, лесный братан и желаю тебе э, удачи в конкурсе. Убью всех, если выиграю Дима Чернявский, пишет. <смех> Опасный чувак. Мне нравится играть тем, что я ребенок войны, у которого было тяжелое детство, который вырос маньяком и готов мстить всем. Ну а поскольку указ запрещает воевать, то где мне еще карать, если не в анонс Battlegrounds Миша Корда? Миша, сочувствую тебе насчет твоего детства, но желаю искренней удачи. Очень порадовал твой комментарий. Даже, если честно, я вспомнил себя в детстве, когда я тоже там был очень злой на весь мир и убивал всех там в игрушках на Сеге. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. И... Кулпикс. Ненавижу эту игру за то, что она стоит денег, а я бомж. Сочувствуйте, дружище, желаю удачи. Ненавижу игры вроде PlayerUnknown's Battlegrounds, где надо убивать, унижать, выносить, раскладывать, нагибать, минусить, забирать, сносить ебальники глупым мубасом, отсыпьте парочку ну лайт желайте тебе удачи. Классный комментарий. Саут. Люблю PlayerUnknown's Battleground за дерьмо оптимизацию и интересный геймплей. Конечно, все говорят, что любить надо вопреки чему-то. Вот мы и любим за дерьмовую оптимизацию эту замечательную игру саут. Желаю тебе удачи, видел тебя на стримах своих, я помню, еще до конкурса, респекте жесткий. Еманутое мясо, в котором можно выплеснуть эмоции, ну и разъебать бомжей, которые тебе по IP вычислят. Вообще классика интернета, соло Absolution, классный комментарий, желаю тебе удачи. Андрей Маркелов, отличный комментарий, который пролетел буквально э, вот перед тем, как я начал подводить итоги. Пишет, я буду сосать у всех, кто тут прогментировал месяц, если мне дадут ключ. Представьте, что я красивая девушка. Андрюха, ну ты отчаянный чувак, желаю тебе удачи, ты успел прям под самый конец. Ребят, вот зап запомните его, если у кого-то там нехватка любви, обращайтесь к Андрюхе. Но ну, на самом деле, конечно, не надо, просто я ему просто от себя пожелаю удачи. Артем Адулев. «Я обожаю подыхать в этой игре прям на старте, не успевая поднимать дроп. Печалька». Э -э играл у братишки. Так, всем удачи. Вот позитивный человек Артем Адулев. Очень жизненную ситуацию описал. У меня тут даже недавно была ситуация, как раз на стриме в поддержку, что я просто спрыгнул, зашел в дом, и мне в рожи сразу выстрелили. Отличная игра, отличные эмоции. У Санчес, Вот это просто комментарий, который мне очень понравился. Погнали. Погнали. Тупая ебаная говная игра, блядь. Я сдох от того, что взорвалась машина. У меня, блядь, 8 киллов. У меня АВМ, у меня прицел Х8. Я, блядь, сдохну, потому что прицел смотрит на противника. А попадаешь ты по машине. И она взрывается, нахуй. Ты, блядь, 8 киллов делаешь, потеешь как сука, потому что достал АВМ сайрдропа, нахуй. А дальше вы сосете большой толстый член, потому что, блядь, нельзя прятаться за машиной. Ебный пиздос, нахуй, блять, ненавижу эту ебу-ебалу конченую. Данный обзор написан под влиянием очень сильно горящей жопы сразу после вашего описанного матча. Но лучшего описания этой игры я не придумаю, хотя игра хорошая и интересная, со своими 10-10 багами и 200, 288 из 322 фичами, рекомендую. У Санчеса респект тебе, отличный комментарий, креативный и очень смешной. Желаю тебе удачи в конкурсе. Так, кого я там еще выделил, господи, не пропустить бы кого, огромное количество комментариев, братва, супер респект вообще, всем серьезно. Я люблю эту игру за то, что она вышла через три дня после того, как я купил H1Z1. Infinite Boss. Сочувствуйте, дружище, если честно, после этой игрушки я вообще не могу играть в хизи, это просто для меня какой-то кошмар. Но у каждого там, конечно, свой вкус. Желаю тебе удачи и молодец, что поделился такой жизненной грустной ситуацией. Надеюсь, ты выиграешь и будешь играть, собственно, в PlayerUnknown's Battlegrounds. Дмитрий Калинин. Люблю, потому что фанат этого жанра, ненавижу, потому что нет денег, чтобы купить дружище. Очень тебя сочувствую и желаю тебе удачи. Бобр Добр. Люблю эту игру, потому что она одна из первых, у которой этот режим реализован годно. И тут ты абсолютно прав. Очень тебя поддержу. Правильный комментарий, правильное замечание. Я тоже согласен, что это первый, наверное, единственный Battle Royale, который реально сделан очень годно. Несмотря на то, что есть, конечно, недостатки. Кирилл Эванс. Классная игра, жанр пока актуальный, охота поиграть. Да и сама атмосфера игры nice. Друзья купили играют с коты, а я бомжую, гивни плес игру. Желаю тебе удачи, что ты с друзьяшками катал. Кирюха, давай посмотрим, Повернется ли она к тебе. Классный комментарий, который написал Никита Востряков, очень забавный. Ненавижу эту игру, всех она есть, кроме меня. Все лупятся в нее часами онлайн, а я как клоун в в Персии 2003 года в одного катаюсь с НПС с тёлкой, сука. Блин, Никит, ну, сочувствую тебе и желаю, конечно же, удачи. Принцев Персии 2003 года игрушка, конечно, неплохая, но все таки Battlegrounds очень нужно поиграть. Лаки, ненавижу за то, что когда добираешься до топ-3, тебя может убить ошибка соединения. А люблю за то, что адреналин выбрасывается столько, сколько в детстве не под чужим дачам. Отличные воспоминания из детства, помню, тоже лазил там, ну не по дачам, правда, по гаражам. И, если честно, у меня ни разу не, не было никакой ошибки соединения. Я надеюсь, что у вас тоже никогда их не будет, если вы выиграете игру. Лаки, удачи тебе, у тебя такой ник. Может быть, все-таки тебе повезет. А, люблю эту игру за сковородку. Андрей Хотян, люблю эту игру за сковородку. Это просто оружие победы в правильных руках. И это верно. Еще это отличный щит. Можете посмотреть э -э, вот в последнем, собственно, видео, который топ, э -э, топ советов новичкам 2. Там я как раз тыщу эту хрень. Андрей, удачи тебе. Юдада-Плей. Я обожаю игры серии Player Battle Battleground. То есть э -э, Battle Royal. Но сейчас нет возможности ее приобрести. Поэтому и участвую в розыгрыше. А uh, Battlegrounds я влю просто не знаю за что, потому что не играл никогда. Вот такие дела. Надеюсь, тот, кто это читает, понял меня, и если не поможет, то хоть проникнется моими чувствами. А 6 числа, кстати, у моей мамы день рождения, может повезет. Что ж, Юдо play, я желаю тебе искренней удачи. Твоей маме огромный привет и с днем рождения ее, хотя не знаю, успею ли я выпустить этот видос до 12. Слово в кейдж, тактики CSGO, бла-бла-бла. Э, плюсы, э, как по мне, хорошая графика и физика. Игра стоит своих денег. Донат не решает, большой онлайн, минусы, игра баганая, оптимизация на нуле, впрочем, то и э, впрочем -то и все. Народер, желаю тебе удачи, ты правда красавчик. И огромное тебе спасибо за столь лестный классный комментарий и за то, что выделил плюсы-минусы игры. Полностью тебя в этом поддерживаю. Ждем оптимизации и исправления багов в игре и желаю тебе удачи. Иван Трата-та. Ненавижу, потому что играет в нее только на YouTube, дружище. Я тебе, конечно, сочувствую, но ты оставайся на канале, играй дальше со мной. Ну и желайте удачи, чтобы мы с тобой, может быть, встретились на поле боя. Может, в видосике упадешь. Аноним. Данная игра понравилась мне своим режимом, так как кроме H1Z1, я не знаю других игр в режим King of the Kill. Игра, захватывающ захватывающая твои нервы, а также нервы твоих друзей. И еще тем, что она подкатана под реальность. Ну, они а нравится тем, что, насколько я знаю, до сих пор нормальной оптимизации еще нет. Тем, что когда ты скидываешь оружие, с него не сбрасываются модули. Кстати, очень э, грамотное замечание. Я все очень жду, когда сделаю так, что когда ты сбрасываешь оружие, модули остаются у тебя. Так же, как, например, с патронами сейчас дела обстоят. Э, но, с другой стороны, как бы это ми минус в реализм, но как бы, пофигу, немножко зуальный с ним помешал бы, я согласен с тобой. На этом вроде все. Очень хочу выиграть данную игру, так как заебался смотреть стримы по ней. Аноним. Смотри дальше стримы, смотри дальше мои видео. И я желаю тебе удачи. Надеюсь, встретимся на поле боя. Руслан Ахмедов, просто поиграть охотой, я не могу сказать, почему мне эта игра. Нравится, потому что я в ней не играл, и дам ради удачи в развитии канала. Руслан, спасибо тебе огромное, помню, ты был у меня тоже на стриме. Респект тебе и за это в том числе, и за то, что пожелал удачи, и желаю тебе, конечно же, сам удачи в этом конкурсе. Бог Дан Гай, какой интересный ник. все началось где-то в конце марта. Я запустил рандомный стрим и увидел новую игру. Посмотрев пару минут, я подумал, это клон H1Z1, но я ошибся. Просмотр затянулся на многие часы, я потерял счет времени и погрузился в мир ПВП фана. В конце стрима я загорелся желанием все же приобрести ее, но зайдя на страницу магазина, я увидел ценник, несопоставимый с моим заработком, которого нет. С тех пор я крайне заинтересован игрой и не пропускаю ни одного ролика стрима. проверяя обновления и слежу за развитием игры, утопаю в надежде попробовать ее. На этом мой рассказ окончен. Если не выиграю, то остается надежда на летнюю распродажу. Бог Дангай, желаю тебе удачи! И респект, что поделился своими переживаниями, дружище. The Alex Krause. Бля, я люблю эту игру, ибо там можно бить ебальники, бегать голом, поднимать своих собратьев, которым разбили ебальники. Респект жесткий, я желаю тебе удачи, Алекс. И буду надеяться, будешь ты поднимать там своих друзей с набитыми ебальниками. Или я ломать люблю. Player Announce, Battlegrounds, загорящие пердаки и охуенную оптимизацию. Вот за что ее стоит любить. Вернее, вопреки охуенной оптимизации и загорящие пердаки. Или я желаю тебе удачи. Морис Артис. Люблю игру за то, что на нее пока еще не положили болт. Хорошее замечание пока еще не положили, будем надеяться, не положат. Реально, ребята над ней работают, и мы будем ждать новых обновлений. А тебе, Морис, я желаю удачи в конкурсе. Камир Ру. Мне нравится эта игра, ибо я мазохист. Ну, как же еще назвать, нас любители растягивать анусы, нагревать их до запредельных температур в этой игрушке. Камир Ру, желаю тебе удачи в конкурсе. Макс Козлов. Игра шикарна тем, что можно выебать стопу канов. Что ж, ну, у тебя, по крайней мере, есть такой шанс. Поэтому, Макс, я желаю тебе в этом искренней удачи и надеюсь, ты победишь. Hard Twitch. Игра очень классная, и я очень бы хотел ее у тебя выиграть. Ты топ. За последнее тебе лайкосик от меня отдельный и огромный респект. И, конечно же, удачи в конкурсе. Чувак со странным ником DZDV. Не знаю, как это прочитать. Возможно, я, не... я очень плохо читаю ники. Ненавижу эту игру, потому что лутаешь, лутаешь, лутаешь, лутаешь, лутаешь и раз, пуля в голову все сначала. Да, очень жизненно, очень часто ситуация в игрухе. Респект, что поделился, дружище. Желаю тебе удачи в этом конкурсе. Ромка Новиков. Переводчика надо от гайморита лечить. Игруха зачет. Ну, у меня нет, Ром, но э, я тебе желаю удачи за такой забавный комментарий. Мне это очень понравилось. Дмитрий Каплан. Пиздата игра, которая позволит надрать задницы всем онлайн. Видно, что человек, который смотрел мои видосы и знает, как там надирать задницы. Дима, респект тебе огромный и удачи тебе в конкурсе. Алекс Попов. Я люблю эту игру за то, что там можно сосить и бальники глупым нубасом. И это то, за что ее стоит любить, Алекс. Удачи тебе. Константин кай Ну я должен выместить свою зову накопленную за рабочий день. Должен убить кого-то. Пусть лучше это будет в игре. Костя, ты прав. Игры нам для этого и нужны. Желаю тебе удачи в конкурсе. Леха Белов, увожу, хоть тебе отличные видосы, а твои выкрики и нервы просто в бросают. Жаль, что мало народу подписано, дело грязь и надеюсь, в будущем у тебя будут сотни тысяч подписчиков, а игруха огонь. Игра действительно вышла просто супер. Лёх, ну, огромный тебе респект за такие классные слова. Ну, будем развивать канал и будем стараться. Тебе э, от меня лично еще раз тоже удачи тебе в конкурсе, дружище, и надеюсь встретимся на поле боя. Илья Кэр, обожаю за оптимизацию и за слайд-шоу на моем экране, за офигенный пинг во время каток. Опять вопреки, за что же мы любим эту игру? Илюха, удачи тебе, будем м -м, надеяться, что ты насладишься этим слайд-шоу на своем экране. Геолентина, за что я люблю плейный анонс Battleground? За непредаваемую атмосферу голодных игр и за возможность увереть на любом этапе игры. Из-за голого мужика с дробовиком, который спрятался в каморке или кусте. Супер жизненная ситуация. Голый мужик с дробовиком вообще опасный очень тип врагов в этой игре. Тебе, Гео, желаю удачи в конкурсе. Клирик, один из моих активных подписчиков, который я тоже видел на своих стримах. Это война, брат, убила. Да, Андрюх тогда очень сильно отжигал, когда мы видосы. Подписали клирик, я желаю тебе удачи и спасибо, что со мной. Надеюсь, встретимся на поле боя. Мистер Догер, <п sous> Нравится игра, потому что могу хотя бы здесь не быть дерьмом, дружище. Но, конечно, проблема самовыражения и самоутверждения очень развита. Поэтому я желаю тебе выиграть эту игрушку тоже. И удачи! Uh, надеюсь, встретимся на поле боя. Будем мериться пиписьками. Владимир Архон. Кто чувство как раз смотрел стримы этой игры только на каналах ребят из Биллонг Плей. Если сказать, что я люблю эту игру, только за мясо это значит спиздеть. Я люблю эту игру на ваших стримах. Я полюбил эту игру на ваших стримах. С вами можно годно поугарать и надропать горку кирпичей. Вова, удачи тебе, и надеюсь, она тебе улыбнется. Спасибо, что ты с нами. Life scorp. За что мне нравится эта игра? Так это за то, что можно заняться долбоебизмом со своими братками. Нет, серьезно, игра скучать точно не даст. LifeScore, ты абсолютно прав. Мне эта игра тоже за это нравится. Мы там занимаемся таким дебилизмом, что ну вы можете посмотреть собственно, на моих видосах и узнаете, что мы там творим. Желаю удачи тебе, LifeScore, э, в конкурсе. Ну и последний комментарий. Татарчик. Ненавижу эту игру за ее цену, она слишком дорогая, а я слишком бедный. Татарчик, тебе тоже удачи. Много подобных комментариев, друзья. Хотел бы прочитать все комментарии, но не могу слишком много. Ну, я еще раз выражаю вам огромный респект. Я не ожидал, честное слово, такой активности. Вы очень пиздатые. И я очень рад, что так много было активных людей, которые участвовали в конкурсе. Что ж, давайте теперь разыграем, наконец, эту игру, а то мне там уже пишут в стиме, а мне надо еще видос доделать, и, возможно, сегодня я буду дальше продолжать участвовать в схватках. А, для того, чтобы разыграть свой, свой э, ключик, потому что, насколько вы помните, разыгрываются два ключа. Один разыгрывается в группе BeLong Play, на которой ссылочка будет в описании, там будет, наверное, пост. С именем победителя Если вы участвовали также там То есть вы, по идее, должны были там быть Если вам тут не повезло Загляните в эту группу Возможно, вы победили там Ребят, честно, очень хочется наградить всех Но я не могу наградить всех К сожалению, не могу Так что давайте Блин, я так волнуюсь, кошмар вообще Никогда этого не делал Никогда не устраивал подобные конкурсы Меня аж вообще мандраж самого берет Как будто я сам на себя игру разыгрываю о, Господи, 328 комментариев. Сразу говорю, что я почистил даблы. Но мы на всякий случай проверим, нет ли у победителя второго. Нет ли у победителя второго комментария. И тогда это будет аннулировано. И мы попробуем еще раз. То есть я один комментарий удалю, который нам высветится. И мы еще разочек попробуем. Но, возможно, там все будет нормально. И тогда мы просто прочекаем. Если все окей, то это победитель. Он попадает на видео. Вы это видите, все реально. Вот время 21.37. Давайте я вам покажу даже точное время. Точное время. Время Москва. Потому что я из Москвы. Давайте посмотрим. 21.38. Ну, то есть у меня все четко и ровно. 21.38. Все комментарии оставленные до этого времени, они э, участвуют в конкурсе. После уже, к сожалению, нет. Я сейчас закрою комментарии после того, как закончу запись видео. Вот. И, э, собственно, давайте уже, наконец, узнаем у нас победил. Мне так нравится. Смотрите, там на заднем фоне мой видос идет Блин, клёвый. Вообще рандомайзер. в общем рандомайзер вот с этого сайта. Э, с каком то комского, я не знаю. Он, ну, он вроде русский сайт, но я к нему никакого отношения не имею. Ребята, это никак не может быть подтасовано. Так что погнали. Итак, кто же у нас победитель? О, бля, как же я волнуюсь. Давай быстрее, что так долго? Победитель! Богдан Ричардс, Богдан Ричардс, я <смех> прочитал как-то по-европейски. Хорошая кооперативная игра, в которой можно хорошо повеселиться. Отличный комментарий, который у нас становится победителем в этом в моем первом конкурсе. Богдан, я тебя поздравляю сердечно. А вы все остальные не расстраивайтесь, огромное вам еще раз вообще спасибо и респект за участие. Просто огромное количество просмотров, огромное количество лайков, огромное количество комментариев. Такой активности я просто не ожидал ну, просто увидеть в этом конкурсе, честно вам скажу, братва. Просто вот, блин, очень искренне. В общем-то, это все, собственно. Конкурс у нас закончен, но у нас будут, конечно же, еще конкурсы. Я думаю, скоро разыграю пятницу 13-е, но сначала хочу у нее сам поиграть, несколько видосов запилить и посмотрю, стоит ли она того. Вот, ну такой у меня, по крайней мере, план. В ближайшем будущем разыграть пятницу 13. Вы напишите в комментариях, какие игры вы, возможно, хотели бы увидеть в розыгрышах. Ну и вообще любые комментарии, вообще какие-то любые замечания по поводу конкурса, по поводу моего канала, можете оставить под этим видео. Так, отправляем ему сообщение, чтобы вы не думали, что я ничего никому не написал. Мало ли что, вдруг я же там какой-то неизвестный начинающий чувак, и репутация у меня еще такая непонятная. Все, отправил, буду ждать от него ответа. Богдан, пожалуйста, отзовись, очень жду и хочу тебе передать эту игрушку. Бля, чуть не забыл проверить, нет ли у Богдана там дабла. Давайте быстрее чекнем. Он, да, он один. Все, один комментарий оставлен вот пять дней назад. Все хорошо, значит, он выиграл честно. В общем, все, братва, я только что закончил монтаж. Всех этих комментариев видео получилось ужасно долгим, но я специально оставлю тайм-код там в конце. Зачем я это говорю? Сейчас это тоже никому не нужно. Время 23.06, все, итоги подвинены сегодня, 6 числа. Видос зальется, возможно, позже, потому что ему еще нужно будет время, чтобы отрендериться до конца. Это занимает, к сожалению, дольше времени, чем я бы хотел. Всем огромный еще раз респект за то, что вы приняли участие в конкурсе. и Оставайтесь с нами, будет весело и классно. Подписывайтесь на группу Play Will of Bundles ВКонтакте. Ждите новых видео, новых конкурсов, новых активностей, новых веселухи и тусовок. Всем респект, с вами был Мародер 120 Гигабайт, йоу!